Всем привет, дорогие друзья! А с вами Мир Ферри, и хотел бы сказать вам о такой хорошей новости. А хорошая новость состоит в том, что у меня откроется лаунчер Майнкрафт, и мне помогает в этом друг. Ну и в общем, этот лаунчер будет с модами и плагинами. И кто уже прям не дожидается и хочет поиграть, то подписывайтесь, ставьте лайк, и мне кажется... Мой друг лаунчер сделает быстрее. Ну, как вам сказать, а там будут моды и плагины. А версия Майнкрафта, ну, лаунчера, э, конечно же, 1.6.4. Ну, и, кстати, скоро будут конкурсы. То есть, когда он выйдет, я там сделаю конкурс. Первый конкурс будет на делюкс, как скажем. Я просто хочу сделать донат такой, вот под названием Deluxe. Когда сделаю эту донат, я сделаю розыгрыш. Ну, а на этом все. Ставьте 5 лайков. И мне кажется, то лаунчер выйдет быстрее. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Бай-бай. Bye -bye.